Здравствуйте, с вами Михаил Н. Я бы просил считать вот этот вот каст официальным обращением ко всем людям, которые занимаются просвещением мужчин. Так или иначе. Будь это знаковые фигуры в мужском движении, не в мужском движении, просто люди, которые пишут статьи, пишут касты и публикуются на страницах пабликов, ВКонтакте и других ресурсов, в общем, все люди, которые, которым так или иначе не безразлично положение мужчин в современном мире вообще, и в России и в частности, и которые пытаются чему-то, будем прямо называть свои вещи, учить мужчин и просвещать. Вот, Так вот, я вам хочу сказать, что все вы, или точнее все мы, Несем ответственность за то, чему мы учим людей. Вот, потому что опять же на все эти ресурсы, мужское движение, не мужское движение вот, приходит множество людей, дезориентированных, но которые имеют серьезный потенциал для выхода из матрицы, как это говорится. То есть зомбированных, но которых, которые еще сохранили способность прозреть, способности к обучению и как следствие желающих понять систему, в которой они находятся, и изменить свою жизнь. Вот. И приходят они, в общем-то, к нам, потому что никакой другой нормальной, истинной правдивой, адекватной, скажем так, информации, кроме того, что, чем занимается мужское движение, идеологи и прочие люди вот, в рамках официальной информации нет. То есть это единственная информация, которая правдиво отражает. Существующую ситуацию, вот. без, без лжи, без пропаганды, без замалчивания, без зомбирования, вот. без манипулирования и так далее. вот То есть, и этим Особенно, когда приходят молодые люди, которые еще не успели в своей жизни накосячить, сделать ошибки, остаться без детей, без имущества, пройти через разводы и прочие все вот эти вот кошмары, которые готовят человеку, вот эта вот матриархальная система, вот они, а потом они начинают а, следовать тем советам, которые они получают вот, от нас всех, от людей, которые занимаются просвещением. Вот, поэтому я хочу еще раз напомнить о серьезнейшей ответственности, которая лежит на любом человеке, будь это знаковая фигура, будь это там известный идеолог, который пишет книги, да просто человека, который хотя бы пишет статьи и делится своим мнением. вот Обязательно найдутся люди, ну, почти наверняка, вот. может быть это будут единицы, может быть это будут сотни, может быть это будут десятки тысяч мужчин, и в том числе мужчин молодых, которые пойдут за вами и будут следовать вашим советам. То есть вы так или иначе меняете их жизнь. То есть в принципе это здорово. Вот. Но вы должны осознавать серьезнейшую ответственность, которую вы берете на себя, занимаясь в той или иной форме, занимаясь просвещением. Вот. То есть это совсем не шутки и совсем не игрушки. Поэтому я очень настоятельно рекомендую задуматься о том, что будет, если эти, эти люди, ну, последуют вашим советам и нарвутся на какие-либо неприятности? Потому что есть такая штука, которая называется ответственность. То есть готовы ли вы взять ответственность за то, что вы советуете? Вот, то есть я лично, как бы, как говорят интеллигентные люди, я базар всегда фильтрую. То есть я, конечно, могу ляпать что-либо, не подумав, но... Это больше носит такой юмористический характер, там, ругнуться могу. Но когда я говорю о таких серьезных системных вещах, как человек устроить свою жизнь, чтобы избежать вот этих всех бед, которые ему предначертаны, вот эти все матриархальные системы, законодательством, там, женщинами в отношениях и прочее. Вот я очень серьезно думаю вообще, я понимаю, что это кто-то будет читать, кто-то будет делать какие-то выводы и применять их, то есть мои советы на практике. Вот. Я себе отдаю в этом очень мощный отчет и настоятельно рекомендую всем, как бы в первую очередь, рассматривать свою деятельность, публичную деятельность именно с этой точки зрения. Вот. И подумайте, готовы ли вы взять на себя ответственность, если, ну хотя бы моральную, потому что, ну, скорее всего, наказывать вас никто не будет, вот хотя бы моральную ответственность, если вы из благих намерений дадите какой-либо совет или какие-либо советы человек будет им следовать и потом попадет в беду. Вот. То есть, конечно, можно там переложить вину полностью на него, там, на случай, и вы даже, может быть, об этом не узнаете, но, так сказать, минус в карму вы себе очень серьезный получите. Вот. Поэтому наичательнейшим образом советую думать о том, что вы говорите и пишете. Будь это, повторяю, книги, касты, статьи, там, паблики и так далее. Вот, а теперь, значит, перехожу к конкретике. Я бы хотел поговорить о таком вопросе, который в последнее время меня не то что беспокоит, а я бы даже сказал, не на шутку пугает. Вот вопрос о возможности в современном мире для мужчины создания семьи, ну то есть конкретно регистрации официального брака. Вот. и значит, на предмет того, что если он вдруг найдет, как это вот говорится, сейчас я тут изображу знак в кавычках, вот, не такую, пишется слитно, женщину там или девушку, то есть якобы хорошую. Вот, и к сожалению, к сожалению, вот именно то, что меня пугает, в последнее время на самых разных ресурсах, вот, от достаточно разных людей, вот, некоторые из которых достаточно известны и достаточно значимы вот, в деле просвещения, проскакивает такая информация, которая э, прямо говорит о том, что если значит, вот, якобы поискать вот такую вот женщину, то якобы там ее можно якобы найти, вот там рисуются какие-то признаки, что там она должна быть, ну я так не буду это пересказывать, так коротко, из патриархальной семьи, там, лялялята поля там. Родители хорошие, там вообще там это, может быть там, девственница, ну вот это вот вся, извините меня, херь. Вот, и тогда типа и как, если вы ее найдете, она, и при этом она там еще вас признает там лидера вожака и, и вообще там, тот, и якобы там является собой образ там, верной жены так называемой и хорошей матери, то значит с ней можно регистрировать этот самый брак и иметь с ней детей. Вот. Так вот, ребята, вот те, все те, кто, значит, ну то есть даже вот в нашем вот современном обществе, типа вот в нашем правовом поле, вот в этих всех законах, этом всем политике, прямой политике на андроцит, мизандрию, вот вообще сокращение населения, развал вообще семьи, полную дискриминацию, вплоть до физического уничтожения мужчин, особенно в семейном поле. Вот, значит, вот, что если поискать такую женщину, ее найти, то, типа, вот, значит, вы будете самой умный и объедете всех на кривой козе. Вот. Так вот, ребята, я вам хочу сказать такую вещь. И я очень прошу это дело не только послушать, но и услышать. А, вот, значит, а сама, вот, сама вот эта вот, сам, сама концепция не таких женщин, вот, пригодных, там, якобы, если поискать для семьи, вот. И сама концепция возможности какой-либо семьи и какого-либо официального, я не знаю, там хрен знает какого брака, это говорит о том, что вот эти вот люди, которые вот это все предлагают, они еще из своей головы не полностью выбили вот эту женскую систему мышления и систему мотиваций. То есть, в частности, как известно, женщина живет сиюминутными эмоциями и инстинктами, Ну то есть живет инстинктами, на их фоне возникают сиюминутные эмоции и мотивации. В данном случае это желание комфорта здесь и сейчас. Вот. То будет вам, как бы, и значит, и будет вам большое счастье, и она вам будет там верной женой и хорошей матерью. Вот, это все абсолютно полная вообще собачья чушь чуши, бред, севые кобылы. Вот, и а, никаких совершенно гарантий, вот, так же, как и ни, никаких там таких и не таких женщин. На самом деле быть не может. Во-первых, Во по поводу вот этого так называемой семьи и, и официального института брака, там хрен знает, как это называется. Во-первых, никто из современных людей толком не знает, что это такое. Вот. Я тоже не знаю. Вот. Я более того скажу, что мне особо это не очень интересно, то есть, так сказать, в рамках. Ну, ну то есть, конечно, у меня другие интересы. То есть это будет такая, называется, социальная палеонтология. Там значит, ну есть какие-то книжки, там «Домострой», там есть какие-то, как там это все было. Вот. То есть это как бы к современной жизни, к современной реальности, к современному правовому полю, в котором мы живем, это вообще никакого отношения не имеет. Вот. Конкретно в России институт брака и семьи, он, он исчез то ли в 17-м, то ли в 18-м году. С тех пор его нет. И его уже, в современном мире, его уже никогда не будет. Вот, я просто не хочу сейчас, и так как обычно сейчас долго наболтаю, я хочу покороче это все сказать. Вот, то есть, все, ребята, как бы, брак и семья, они исчезли как динозавр. Вот. И те, кто попробует это воссоздать в современном мире, у них будут очень-очень большие неприятности, которые известны какие. Вот, значит, постоянные скандалы с невозможностью защиты, вот, постоянное запиливание этой бабой, вот, потом отъем детей, отъем имущества и очень вероятная как бы, смерть в теплотрассе или типа самоубийства и, и там, смерть в очень молодом возрасте от инфаркта и сердечно сосудистой К всему этому есть тоже статистика. Вот. И, значит, ну, собственно, вот, вот это единственное, чем заканчивается для мужчины попытка создать семью в современном правовом поле. Вот. Поэтому я еще раз говорю, те, те кто просвещает, ребят, подумайте о том, а, а, а, внимательно очень подумайте, еще раз, голову включите, мозги включите, они у вас есть, о том, что именно вы говорите, что будет с теми людьми, которые попытаются выстраивать свою жизнь на основании ваших советов. Вот. А объективная истина в конечной инстанции, я за это отвечаю головой, и такая, что никакая семья сейчас в принципе невозможно. Что семья это, это не как бы личные качества этой бабы и даже там не ее как бы воспитание. Ну то есть все это конечно безусловно важно. Это составляет процентов 10 ее воспитание, там прошлое, наследственность, и, там семья. Но семья это 100-500 процентов, это правовое поле правовое поле, в котором эта семья будет существовать. Вот, правового поля сейчас для семьи в принципе не существует. Вот, оно тоже вымерло, как динозавры, уже в России, значит, сто лет назад, во всем мире, там, типа, около этого, в прошлом веке. Вот, и все. Никто его назад не вернет. Вот, о нем можно поговорить, какое бы оно было. Вот, но я сейчас не об этом. То есть я сейчас не о том, как там, не о фантастике, не о фантазиях. Вот, об этом тоже все написано. Я о, реаль... о реальном положении вещей и о реальной ответственности тех людей, которые занимаются просвещением. Вот, значит, Правовое поле, в котором будет существовать вот современная семья, оно глубоко враждебно мужчине, глубоко враждебно его детям. Вот, и оно стоит исключительно на обслуживании самых животных, самых низких, низменных, женских инстинктов. Вот. Тем более, что сейчас все правовое поле, оно, собственно, обслуживает не семью как таковую, а оно обслуживает развод. Вот. То есть сейчас вообще все вот это вот правовое поле, все семейное законодательство превращено в обширнейший полигон для брачно-разводного аферизма. Это тоже совершенно эти самые совершенно общеизвестные вещи, о которых не писал только ленивый. Вот. и значит, теперь по поводу не таких женщин. А вот, кто, кто, ребят, вообще вот, ну, не такая женщина, это самое. Вот вы знаете, посмотрите на, там, домострой, смотрите, почитайте Библию, посмотрите на еще оставшихся, там, в современном мире мусульман, у которых, вот этих вот самых, там, фундаменталистов, которые на бабу одевают паранджу, это хиджаб, и вообще ее без мужчины на улицу не выпускают, вот. И при этом, при этом, там вот эти вот женщины, они там все вот не такие, ну, сейчас в мусульманском мире там есть тоже очень серьезные проблемы, то есть они уже, не, ну, проблемы не потому, что не, не внутренние, а внешние, то есть их давят, душат вот те же самые, как бы силы, которые уничтожили семью в белом человечестве и в России, но это отдельный, опять же, другой отдельный разговор. Ну, вот, то есть, ну, посмотрите, ну, у них там все вообще бабы, все не такие. Все из патриархальных семей, все там уже получили настолько, какое можно, зверское жесткое воспитание. Видели все, соответственно, выросли в тех семьях, где там эти верные жены и хорошие матери. Но тем не менее, эти мусульмане на них все равно как бы так, ради подстраховочки. Одевают эти самые паранжо, не дают им никаких прав вообще и на улице выпускают присутствие мужчины. И, вот. и делается это совершенно не потому, что эти мусульманы такие вообще редиски, злые, там же на ненавистнике вообще падла нехорошие. Вот. А просто потому, что там как бы не уничтожена наследственная информация о понимании женской сути. Вот. То есть они ну, просто по-другому в другой системе, как бы в обществе сразу в этом социуме, сразу Начинается вот эта вот война полов, ее бабы начинают, вот, они начинают, если бабам дать хоть какие-то права женщинам, они начинают обслуживать свои первобытные инстинктивные программы, которые основные, являются основными мотиваторами в их поведении и общении с противоположным полом. Вот, это общество начинает моментально скатываться в первобытный хаос, там и, и пропадает рождаемость, вот, а, и, а, собственные дети начинают рождаться только от этих пресловутых. Аль-Аль Альфачей, которые потенциальные жаки древних, там, которые были там 2-3 миллиона назад, обезьяних стать. А вот, это общество как бы моментально вымирает просто чисто физически, потому что дети перестают рождаться, и, а те, которые рождаются, они некачественные, то есть это уже не люди, а это вот именно эти вот генетические мусоры, фачи. Вот Такое общество вымирает. Вот по, по, все как бы цивилизации, все древние культуры до возникновения феминизма, до возникновения матриархата, они все вот это вот прекрасно понимали, что женщина это такое существо. Вот, на сознательность которого рассчитывать в принципе не приходится. Вот. А тут, значит, возвращаясь к нашей основной теме, о чем идет речь по поводу не таких женщин а в нашей современной матрице. Ну, ребят, ну, она вам 150 раз может быть не такая, хотя, честно говоря, я своими глазами я видел единичные случаи каких-либо крепких-некрепких семей, ну, вот реально, два раза в жизни видел. Один раз в России, другой раз в Америке. За все свое... А видел я, ну, до чего. Столько, что, знаете, как песни поется. мои глаза на свете столько видели, что другим бы лучше вообще не видать. Вот, поэтому это самое, ну то есть, да, наверное, бывают какие-то очень-очень единичные, редчайшие случаи, когда там вот, ну то ли действительно там женщина, там ей невыгодно, или там она мужа своего любит всю жизнь, или лентяйка, или там, ну хрен его знает. Но это исключение, даже это исключение, это редчайшая статистическая погрешность. Вот. В основном, как бы, если бабе дать а, права, вот, она семью как раз развалит а, вот, с гарантией. Вот. А если а, любая баба, вне зависимости от, от семьи, от которой она происходит, от воспитания там, и так далее, то есть сначала, может быть, там первое какое-то время, если, я повторяю, найдена вот эта вот не такая ковайная няша из патриархальной семьи, может быть, даже там, православная, религиозная, воспитанная из полной семьи там с отцом воспитанная уважение к мужчин может быть может быть первые там несколько месяцев там, несколько лет может быть там все будет хорошо но кто вам вообще собирается давать гарантии что будет хорошо всегда кто на себя возьмет такую ответственность вот. А, вот, я бы например ну я никогда в жизни, я уже как писал ролик, что в современной жизни этот самый официальный брак с любой там самой супер не такой женщиной, это хождение по минному полю, где очень-очень много мин на квадратный метр. Я не собираюсь брать на себя просто такую ответственность. То есть, хотите жениться, хотите вот, ле, прыгать в эту мясорубку, заключать этот брак, это, это без меня. А вот, я, то есть... Я вам говорю со степенями вероятности, что будет. То вот, есть 99, 99,999% что вы очень плохо кончите, вот, что, что баба эту семью развалит, что она либо сбледует, либо включит режим психологического насилия, что вы с очень высокой вероятностью будете выращивать не своих детей, что у вас отнимут имущество, отнимут жилье, поставят на алименты и сдохнете либо в теплотрассе, либо в общем сильно попортите себе жизнь. Вот, значит, я повторяю, что, как бы, собственно, суть мужского мышления, мужского мышления, не женского, это мышление системное и стратегическое. вот и я считаю, что нормальный мужчина адекватный, он вообще не должен как бы, рассматривать женщин в концепции такие, не такие, бляди, не бляди, там, шмары, не шмары, патриархальные, не патриархальные, хорошие, плохие. Вот. Он должен в первую очередь смотреть на правовое поле. Вот. Значит, что такое себя представляет в современном обществе семейное правовое поле, это я уже сказала, и без меня очень много людей очень подробно сказали. Оно глубоко в враждебном мужчине, и оно глубоко, то есть сам так, институт так называемого брака превращен в полигон для разнузданного женского брачно-разводного аферизма. То есть он полностью служит против мужчины а Против его стратегических интересов служит для лишения мужчины его имущества, его вклада, его жизни, его детей, которые с гарантией будут изуродованы. Вот. И что баба-то вообще любая в нашем обществе замужем всегда за, за государством, а дети бабы государственные рабы. Они даже в лучшем случае мужчине не принадлежат. Вот, поэтому вопрос о каких-либо каких таких, не таких, там, женщинах, вообще нормальным мужчиной подниматься не должен. Это уже другой уровень мышления, бабский. Вот. Прежде, то есть, если как бы там думать о том, заключать, не заключать семью, нужно смотреть на правовое поле, на всю вот систему законодательной базы, традиции, религии, там, может быть, защиту ваших интересов, если что случится. Вот, то есть в современном в белом человечестве, и в особенности в России, об этом вообще ни о каком официальном браке для здравомыслящего человека речи вообще быть не может. Вот. То есть я тут советую значит, запомнить и распространить такое определение по поводу официального брака. Правило трех не. Никогда, ни с кем, ни при каких обстоятельствах. И будет вам счастье. Повторяю, правила трех не. Вот, теперь, значит, что я хочу сказать по поводу детей. То есть, то есть, я это уже говорил, у меня есть статья, как жить в прозрачном мужчине, я писал, как умел, но, в общем, сказал правильно. Вот советую найти, почитать. Вот, значит, право иметь детей, воспитывать детей, выращивать детей также у мужчин в современном мире отсутствует. Вот. Играть с этим делом я тоже не советую. Вот, то есть я знаю, что есть дети у многих даже людей, которые там, которых называют идеологами, вот, но это, собственно, дети на свой страх и риск. Вот, то есть ни в коем случае, как бы советовать, пытаться это повторить и следовать их примерам, я не советую. Вот, то есть, это, это их личная жизнь, это их личное дело. Вот, дай Бог им счастье этим детям. Вот, и, но но брать это за пример я категорически не рекомендую. Вот, вот. значит единственный способ безопасно иметь детей, как я уже говорил, это через суррогатное материнство, которое в россии запрещено, то есть видимо как-то там надо выкручиваться за рубежом и привозить ребенка оттуда. Вот, подробности я не знаю потому что повторяю я не юрист тут нужна огромная серьезнейшая работа как интеллектуальная да, в правовом поле как это все сделать так, так и финансово как этого ребенка потом воспитывать. Вот Самое главное, чтобы никакое государство в лице алчной этой биологической матери этого ребенка в принципе не могло потом влезть в жизнь вас и вашу жизнь вашего ребенка. И пытаться чего-то там отжимать, отнимать, там, ребенка этого ставить на алименты. Но ну, вы поняли, то есть, этот ребенок должен быть юридически ваш, а только ваш. Никакая биологическая мать, стерва-мать, крышующим ее государством, Ваша жизнь просто физически, юридически никак не должна иметь права. Вот. Вот такие вот грустные вещи. Так что, ну вот на этом я заканчиваю свое, так сказать, официальное обращение. То есть, еще раз напоминаю всем людям, которые занимаются в той или иной степени, занимаются просвещением о серьезнейшей ответственности за судьбы людей, которую они на себя берут. Вот. И, короче, завязывайте, ребята, действовать на уровне бабского мышления, переходите на уже мужское, мужское мышление. И вот серьезно обдумайте все то, что я вот вам сейчас сказал о, о, о семье, о браке и о так называемых не таких бабах. Вот. Еще раз повторяю, правило трех Н. Никогда, ни с кем, ни при каких обстоятельствах. Все, спасибо за внимание.